Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня я решил рассказать вам о карточке GTX 1060 на 6 гигабайт видеопамяти от фирмы KFA2. Карточка достаточно интересная, особенно своей низкой ценой. Данная карта покупалась в подарок подписчику в магазине Computer Universe всего за 271 евро или 19 тысяч рублей. Так что если вы захотите ее купить, то ссылка на магазин, а также ко Код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Итак, карта дешевая, а посему обладает достаточно простой системой охлаждения, состоящей из алюминиевого радиатора с ребрами, двух тепловых трубок и двух 80-мм вентиляторов. Забегая вперед, скажу, что этого вполне достаточно для ее охлаждения. Температуры карты в игре не превышали 76 градусов. Бэкплейта, как вы понимаете, тут нету, поскольку карточка достаточно простая. Из разъемов у карты имеется один DisplayPort, один HDMI и один DVI-D. Соответственно, легко можно подключить любой монитор, который у вас есть. Также у карты имеется 6 разъем для подключения дополнительного питания. слову, по своей доброй традиции, компания KFA2 положила в комплект переходник с двух молексов на один шестипиновый разъем. Чтобы вы не думали о питании карты, если у вас старый или не очень сильный БП, у которого отсутствует PCI-экспресс кабеля питания. Все характеристики карты вы сейчас видите у себя на экране и здесь стоит отметить что она обладает достаточно приличной частотой для столь дешевого сегмента 1733 мегагерца и так на внешнем виде мы останавливаться конечно же не будем давайте перейдем к тестам непосредственно в играх тестировал я карту с процессором ryzen 7 1700 и модулями памяти разогнанными до 2660 мегагерц а полные характеристики тестового стенда вы сейчас видите у себя на экране Первая игра, Ведьмак 3. Ультра настройки графики, NVIDIA Hairworks также выкручена до предела. И на улицах Новиграда мы имеем порядка 42 кадров с просадками до 36. Конечно же, если убрать NVIDIA Hairworks, то вы получите куда больше кадров, особенно на каких-то открытых пространствах. Но моя задача была проверить именно максимальные настройки графики, и с ними карточка вполне неплохо справляется. Следующая игра, Battlefield 1. Одна из моих любимых игр, как обычно моя любимая карта Тень Гиганта на 64 человека, настройки все ультра, правда масштабирование пришлось опустить до 100% процентов, после предыдущей карточки 1080 Ti. В итоге мы получаем стабильные 80 кадров с просадками до 70. Для мультиплеера вполне себе неплохие показатели, картинка очень плавная, никаких рывков и фрезов тут нету. Соответственно на любой карте в любом замесе фпс ниже 60 у вас не опустится. Можно даже немного увеличить масштабирование, чтобы картинка стала немного более четкой. Третья игра Mass Effect Andromeda. Также ультра настройки графики и в одной из значений цен на планете мы имеем порядка 50 кадров с просадками до 38, но просадки достаточно редкие, так что можно сказать, что также очень даже играбельно. Что же до требовательного Watch Dogs 2, то тут также все более-менее хорошо. На ультра настройках карта выдает порядка 30-40 кадров, правда с просадками до 26. Конечно же все будет зависеть от конкретной сцены, точки города и так далее. Yeah. <laughs> соответственно в зависимости от этого FPS достаточно сильно может колебаться, к сожалению друзья поскольку карту нужно было отдавать подписчику, выигравшему ее в конкурсе на канале, то провести больше тестов мне не удалось вот как-то так друзья про карту в общем и в целом можно сказать следующее, что за свои деньги это неплохое решение конечно нету вычерной подсветки простая система охлаждения что соответственно влияет на возможности разгона, однако карта имеет Имеет достаточно высокие частоты, сильно не греется, сильно не шумит, может использоваться даже с простым блоком питания и, соответственно, является идеальным вариантом для очень бюджетных сборок. То есть, если вы собираете такой ПК, то данная карта должна заслуживать вашего внимания. А у меня на этом все, дорогие друзья. Если вы хотите купить данную карту, то опять-таки напоминаю, что это можно сделать в магазине Computer Universe. Код на 5 евро скидки будет в описании.